Выполняем упражнение с гимнастической палкой, ну или любой другой палкой, которая найдется в доме. Ну, например, от шабра можно взять в руки карандаш или фломастер. Итак, берем палку и начинаем пальчиками, перебирая пальчиками, спускать палку вниз и поднимать ее вверх. Работаем только пальчиками. Это упражнение даст возможность нам улучшить моторику, мелкую моторику. Можно выполнить это несколько раз. И плюс ко всему это профилактика туннельного синдрома. Сейчас мы поменяем руку, выполняем все то же самое другой рукой. Возможно, вы обратите внимание, что одной рукой выполнять это все проще, другой сложнее. О чем это говорит? Это нам говорит еще о том, что мы с вами синхронизируем работу левого и правого полушария. Да, да, именно так. На что еще нужно обратить внимание? Что, да, конечно, размер или толщина палки имеет значение. Если палочка тоненькая, возможно, ее будет легче поднимать. Если палочка широкая, тяжелая, ее будет сложнее поднимать. Но пробуем и, конечно же, выполняем регулярно. Для того, чтобы получить результат, нужно выполнять упражнение регулярно. Если у вас что-то не получается, не расстраивайтесь. Просто старайтесь этому уделять каждый день хотя бы 5-10 минут. Вы также можете воспользоваться моими видео уроками, которые можно найти на моем сайте. Ссылка под этим видео. Удачи!